Здравствуйте. Будет ли Иван-чай или липовый чай или другие травы являться едой? Едой это являться не будет, но жидкостью будет. И, ребят, с травами нужно очень-очень аккуратно, потому что травы, нас, когда у нас более или менее чистый организм, то есть трава – это всегда какое-то природ, природное какое-то лекарство. Если вы чувствуете, что эта трава вам действительно нужна, то нужно очень, очень пунктуально выбирать именно для вас эту концентрацию травы. Потому как если мы ее сделаем достаточно ядреной такой, то получается такой процесс, что те эфирные масла, которые не смогли усвоиться нашим организмом, они у нас оседают на внутренних органах. И потом их можно будет вымыть только водой. Но чтобы вымыть водой, вода должна в нас войти, она должна в нас структурироваться под наш организм. И только потом она будет вымывать вот то, что у нас осталось от этой травы. Поэтому с травой нужно очень аккуратно, в очень маленьких дозировках, я все-таки советую, и не увлекаться.